Этот. Кажется, что держится, кажется, что есть, но здесь тоже безвольно есть. Нет нажимов почерка. Он пропадает по буквам и сам по себе ты его когда трогаешь, здесь его тоже нет. Вот такие почерки, помните, с которыми я говорила быть очень-очень аккуратным. Вот Нажим, прям трогать, щупать приглядываться, особенно, когда есть это экспресс-анализ, бывает, что можно проглядеть, на первый взгляд не скажешь, но, тем не менее, посмотрите даже вот здесь, вот тут, наклон правый падающий целиком, нажима нету, она безнажимная здесь. Здесь семерка идет с реформаторным. Правый падающий, видите, уже заваливается. Уже чуть больше, чем нужно правый. Вот тут опять все пропало. Ну, нижнюю зону не беру. Здесь она не совсем пропадает, но они не доходят. Подпись тоже, видите, нока такая. Слабенько. Поэтому вот такие случаи тоже могут быть нет нажима, вот Здесь вот. хотя более-менее на макро пытается держаться, даже как-то как формально уже располагает текст, не такой, как я показывала на первой картинке, тем не менее, здесь тоже есть первая потенция, седьмая с первой. И вот здесь, сейчас покажу, вот здесь тоже с пятой потенцией, посмотрите как. Что здесь доминирует, вот в этом почерке? А по форме движения организации. Не буду сейчас слишком уже скачать, потому что понимаю, что вы еще этого не знаете. Просто внешне, чем они отличаются, вот тот почерк и этот. Здесь есть динамика. А знаете, в чем разница? Здесь пятый с первым. Там первый с пятым, то есть безвольный. Плюс аутистичный и плюс еще там, ну, восьмой невротичный, то есть озлобленный. А здесь пятый аутистичный с первым. Больше организация, несмотря на то, что тоже как-то не совсем ровно здесь. Тут вообще завалилось. Тем не менее, посмотрите, как более жестко. Кажется, что есть контроль в почерке. Может быть, может быть, может и здоровье. Здесь нет нажима, но здесь доминирует штрих. Резкий, царапающий, узость формы, опять-таки, по типу. Это, это от пятого, от аутиста, но он с первым потому что теряется нажим потому, в буквах, потому что движение безвольное здесь, но оно не в доминанте, в доминанте организация. Видите, как разное сочетание одних и тех же потенций, но в других пропорциях. Посмотрите, даже на подпись вообще, нет, вообще исчезает нажим. Так, дальше. Что здесь? Ниточки, да. Здесь у нас какая картина. Да. Здесь, кстати, нажим есть. Интеллект высокий, да. Безвольность, она идет именно в таких расхлябанных буквах. Видите? Прям совсем съедается. Что вот это такое? Вот здесь что? Вот тут что? У него здесь организация от четвертого, от рационального. И есть от пятого, который в дырах. Штрих здесь не жесткий, не мажущий штрих, здесь наоборот, он очень сочный. Без воли еще смотрите, правое поле такое. Видите? Несмотря на интеллект, какое-то съедание вот этих буковок, несмотря на то, что здесь нажим есть, тем не менее, здесь также есть первая потенция, Видите? Боится здесь может быть и... Так уже кризис так, среднего возраста, когда ты вроде бы и понимаешь всю суть бытия, а с другой стороны ты ее как бы боишься. Вроде понимаешь свое предназначение, а с другой стороны ты как бы, думаю, скорее всего с этим связано. Здесь бы, конечно, в артога посмотреть, четвертый квадратик, там где наши страхи, что конкретно боится человека. Тем не менее, строки не падают достаточно ровно, несмотря на всю свою интуицию, где-то подпрыгивают, достаточно ровно. Это от четвертого дает такой для него хорошая организация. Почему нижняя зона разная? Ты его устойчивость. С одной стороны, где-то докопаться до чего-то, то, что, видимо, очень интересно. Цепиться туда, узнать, такая следовательская направленность есть. Тоже ну, очень такая вязкая, неоднозначная субстанция. Это все-таки нити. Безвольно, безвольному рознь, почерки очень разные, несмотря на наличие этой потенции. То есть, если, к примеру, мы выбрали юнга. У нас бы получился там такой психотип, такой психотип, и то помните, что они, несмотря что ни одного психотипа, они разные. Вот. Здесь видите, более подробный. Нирочка есть, реформаторная, как надо, как должно быть. Что в доминанте? Форма, движение, организация. Смотрите лучше. Форма, конечно. Форма. Семерка доминирует реформаторная такая стандартная, параллельная. Это от семерки, человек, который как должно быть, я жертвую, значит мне все должно воздастся, но более пассивная направленность этой жертвенности. Вроде жертвы, но усилий прилагает мало. Тут, тут, тут начинает пропадать, но тут и так далее. Тоже, кстати, как депрессивное можно рассматривать. Я думаю, скорее всего, здесь в этом речь идет, что настолько уже упадничество настроение. Она сама, в общем, на нее влиять можно. Правый, падающий уже наклон, как я говорила. Несмотря на свою реформаторность. То есть я думаю, что это дань просто социума. Здесь, если бы она работала над собой, если бы она как-то это все, то мне кажется, здесь бы вообще другие потенции у нее повылезали. Подпись маленькая. В принципе, подпись неплохая, но подпись мелкая. Даже, нет, буква имени первая идет. Ну, средненькая. Средненькая она. У нее больше, посмотрите на верхнюю зону. У нее больше амбиций на развитость, больше претенциозности к этому развитию. А, причем какие-то претензии, что так надо. Я, я пойду почитаю, но потому что так надо, потому что так требуется. Посмотрите, что вот здесь происходит. Какая буква R здесь внизу и как она убегает вверх, из низа, где она должна быть но убегает вверх как замещение своей сексуальности своей какой-то то что вот да женщины да, но ее женского предназначения либо полная какая-то неудовлетворенность нет здесь удовлетворенность все какими-то копшами опять таки непонятными а замещение вот этими я бы не назвала это совсем какими-то интеллектуальными вещами Польша, вход в идеализацию, в свой мир, Субли... сублимация, да. Замещает, да. Да, куда-то уходит. Нет, тоже какой-то радость, живость этого почерка. Не хватает. Да, пожалуйста, домашнее задание. Почерк 92. Посмотреть его, поковыряться, посмотреть, что в доминанте. В чем конкретно выражается вялость, где там штрихы, движения, это организованность текста, какая-нибудь форма небрежная, запущенная или вообще в чем. Полное описание потенции не нужно. Просто посмотрите, с какой стороны, в чем это проявляется. Я понимаю, что остальных потенций вы не знаете, поэтому дополнить вы не можете но у нас есть материал, в принципе, первого курса, да, можно ориентироваться на те знания, которые у нас есть, попробовать, посмотреть, что есть еще в этом почерке, потому что, казалось бы, одна и та же потенция, тем не менее, вот такие разные проявления в разных почерках. Даже если пропорции мы берем разную, все равно все по-разному. В общем, почерк 92 -й. И тогда до следующего вторника. Я на этом буду прощаться. Угу. До встречи. Все, я отключаюсь.